Вавилонская башня против библейской концепции», серия «Нравственный анализ Библии», выпуск третий. «Был на всей земле один народ и один язык, и стал народ строить город и башню высотою до небес, чтобы приблизиться к Богу. И сошли господа посмотреть город и башню, которые строил народ. И сказали господа, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать». И не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и разделим там язык и народ на множество языков и народов, так, чтобы один не понимал другого. И разделили господа народ на народы, и отдалили народы друг от друга по всей земле, и они перестали строить город и башню».